Всем привет! Если вы уже купили участок и планируете на нем начинать строительство вашего дома, в этом видео мы расскажем о том, как правильно посадить фундамент на участке с разным рельефом. Итак, сейчас мы находимся в Белоострове. На этом объекте мы строим три фундамента под дом, баню и гараж. И здесь я хочу рассказать об участке, на котором уклон э, относительно небольшой. Перепад высот, допустим, в пятне дома составлял Перед началом строительства порядка 30 сантиметров, поэтому было принято конструктивное решение строить фундамент без заглубления в грунт и выровнять основание только лишь песчаной щебеночной подушкой. Здесь просто плоская плита без дополнительных ростверков, лент. Минимум земляных работ. Мы выбрали торф, отсыпали песком, щебнем до нужной отметки и посадили фундамент. На ту отметку, которая будет наиболее логична здесь Когда вы приобретаете участок или начинаете строиться Рекомендую вам учитывать следующие факторы Рекомендации, чтобы не затопить участок Подъездная дорога должна быть ниже уровня вашего участка Участок соседа должен быть на уровне с вашим Чтобы к вам не секла талая вода Прокопайте канаву для сточных, дренажных или ливневых ботов. Можно, конечно, поставить насосную станцию, которая будет это сбрасывать, но это уже дополнительная электрическая нагрузка, и так как это механический способ, это менее надежная система, которая требует дополнительного обслуживания. Итак, этот фундамент мы посмотрели, и сейчас поедем на участок с большим уклоном. Итак, сейчас мы находимся в Токсово. На этом объекте мы строили фундаментную плиту два года назад. Перед нами стояла задача возвести фундамент под дом площадью 18 на 18 метров с перепадом высот в пятне застройки 3,5 метра. Возвели вот такую подпорную стенку из габионов. Внутри выполнили отсыпку основания и на нем поставили фундаментную плиту. Ну, вот по сечении двух лет смотрим, что все в порядке, ничего нигде не просело, не поплыло. И если у вас схожий участок, хочу рассказать э, три, наверное, основных вида посадки э, дома на таком участке. Фундамент самой верхней точки участка. По всему периметру фундамента делается разноуровневая насыпь, которая выравнивает пятно застройки. Подъезд дома расположен вверху участка. Фундамент в самой нижней точки участка. Фундамент врезается в рельеф, также делается подпорная стена. Идеально подходит для тех участков, где подъезд к дому расположен внизу. Фундамент средней точки участка. Сверху фундамент врезается в рельеф, дополнительно делается подпорная стена. Снизу посыпается грунт, дом словно становится частью ландшафта. При строительстве дома на участке с большим уклоном можно применять 4 основных типа фундамента, по моему мнению. Первый вариант это цокольный этаж. Наиболее оптимальная конструкция для участков, где подъезд находится снизу. Можно организовать сразу въезд в гараж, складскую зону, ну и любые другие вариации. Второй вариант это ленточный фундамент делается врезка под несущими стенами, разноуровневая лента внизу делается большая цокольная часть высокая, внутри отсыпается пазухи, и заливается плита вариант достойный для строительства деревянных домов, каркасных домов, не требует особых пожеланий для грунтов, которые залегают под фундаментом вариант номер три это свайно-ростверковая конструкция, когда забуривается, либо забивается сваи делается подвесной ростверк. Этот фундамент подходит для легких каркасных конструкций, для брусовых домов. И четвертый вариант это устройство подпорной стены, либо сверху подпирается грунт, либо снизу подпирается основание фундамента, устройство отсыпки и устройство фундаментной плиты. Это фундамент, наверное, самый жесткий и надежный. Итак, мы посмотрели два участка, один с очень большим уклоном, один с спокойным рельефом и сейчас поедем на третий участок, на котором что-то среднее между ними. Итак, мы приехали на третий участок в поселок Юки. Здесь представлен, вашему вниманию, типичный участок в Ленинградской области с небольшим уклоном. На данном участке перепад высот в пятне застройки составляет метр двадцать. И вариантов решения при посадке дома на такой участок основных, по моему мнению, три. Отсыпка пятна застройки в одну отметку. Посадка фундамента на эту подушку. В рельеф устройство подпорной стены более низкая посадка дома и третий вариант который здесь реализован это посадка фундамента по рельефу с устройством помещения на разных уровнях вот допустим в этом проекте въезд находится в нижней точке участка в данном пятне планируется гараж здесь планируется навес под машину и Въехать на участок можно спокойно, будет небольшой пандус, и можно будет заехать без особых усилий. Вот. А уже когда вы будете подниматься в дом, дом посажен более высоко, и, собственно, жилая зона немного приподнятая. Сооружается такая лестница, и все прекрасно здесь можно проживать. Хочу сказать, почему в данном проекте наиболее оптимальная посадка фундамента была именно такой. Во-первых, въезд на участок находится в нижней зоне. Надо было организовать так, чтобы при въезде на участок можно было без проблем бы заехать в гараж. Второй момент. Так как дом планируется деревянный, если бы мы делали врезку в грунт от въездной зоны, то в данном месте мы бы с рубом ушли не над землей поднялись бы, а ушли бы под землю что было бы печально и недолговечно при возведении дома. Был вариант третий отсыпать от верхней точки подушку и на, уже на одном ровном основании посадить фундамент но в таком случае у нас бы уровень въезда в гараж был бы на отметке метр двадцать, поэтому это решение отпало. Четвертый вариант это устройство подпорной стены и врезка в рельеф, что обеспечило бы э, нормальный защитный слой цоколя э, от земли до деревянных конструкций. Но такой вариант также был невозможен, потому что на данном участке уже присутствуют жилые строения, вот баня, э, летний домик есть. Если бы мы сделали врезку, то коммуникация между домом и баней была бы сложной. Приходилось бы подниматься по лестнице, потом спускаться, ну, это... В общем, не совсем комфортно при жизни на этом участке, поэтому этот вариант тоже отпал. Итак, в данном видео мы рассмотрели три участка с разным рельефом. Я уверен, наверняка у вас какой-то из этих вариантов. И всем рекомендую перед началом строительства либо обратиться к ландшафтникам, которые разбираются в этом вопросе, либо к строителям, но акцентировав, внимание на данном моменте. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Подписывайтесь на нас, у нас много полезного контента.